Рад приветствовать вас, господа, на своем канале. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Вступил в силу, набрали силы, да, изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации относительно отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. То есть расширился перечень лиц, да, скажем так, ну, права людей все больше и больше соблюдаются, учитываются при изменении законодательства связан, связанного с мобилизацией, мобилизационной подготовкой, призывом на военную службу. Вот. ну правда не быстро. Вот, видите, 14 апреля еще был этот закон принят, да? Я об этом снимал уже видео, когда это еще было законопроектом. Нет, вернее, уже было при, проголосовано. Я говорил о том, что да, президент, скорее всего, подпишет. Ну вот, подписал. Вот, вот он его подписал. И 12.06. уже вступила в силу. О чем речь? Речь о том, что э, теперь будут иметь отсрочку от призыва люди, занятые в сфере образования. Вот, а именно студенты профессиональной, профессиональной и технической. Вот написано, фаховой передвыщей, это специальной передвыщей. То есть это колледжи. По-простому, да? И высшего образования. Ассистенты, стажеры, аспиранты, докторанты, которые обучаются на дневной или смешанной форме получения образования. Смешанное, это имеется в виду там. Половина заочки, половина дневной. Ну, или там в каком-то соотношении. Вот, если заочный, то точно не подходит. Вот. Потом, научные и научно-педагогические сотрудники. Опять же, учреждений высшей и специального передвысшего, специального передвысшего образования. Колледжей. Научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и или... Научную степень и педагогические сотрудники учреждений профессиональной, профессионально-технического образования, учреждений общей средней, среднего образования, за, при условиях, что они работают в соответствии в этих учреждениях, высшего, колледжах этих, научных учреждениях, организациях учреждениях профессиональной, профессионально-технического или, или общего среднего образования по основному месту работы не меньше, чем на 0,75 ставки. Вот. То есть 0,50 ставки не подходит, 0,25 не подходит. Разные бывают ставки, только... Не меньше чем 0.75 Вот 0.85 уже норм 0.75 тоже подходит И это обязательно должно быть Не по совместительству А основным местом работы Но Есть одно но Перечисленные мной вот В этом законе Люди Не получают права, возможности Выехать да, Из Украины и преподавать, учиться удаленно, например. Почему? Я не понимаю. Этот вопрос остается открытым. Поэтому мне, мне не ясно, почему эти люди не могут, допустим, спасти свою жизнь и здоровье, да? то есть переехать куда-то, налаживать где-то быт в другой стране, при этом удаленно... давать знания, либо их получать наоборот. Вот, это все вопрос к нашим депутатам. Ну, короткое видео, вот об этом, о том, что уже вступило в силу. Имейте в виду, кого это касалось, кто ждал, все, наступил этот день. Можете смело подать документы, те военкоматы, может быть, кто-то там уже медкомиссию прошел, подавайте документы смело, справки о том, что вы работаете, о том, какая у вас ставка с бухгалтерией, там, с отдела кадров и подавайте эти документы в военкомат. Несите. Вот. Почему? Потому что ну, это как бы ваша обязанность уведомлять военкоматы. А это еще влияет на получение права отсрочки, да, скажем так, то есть ну, чтобы у вас лишний раз не дергали, не присылали эти повестки ну, и так далее, и тому подобное. Спасибо всем, кто подписывается. Вот, несколько дней я не снимал видео. Сейчас я сниму несколько сюжетов, да, скажем так, изменения в законодательство, законопроект. И все, потихонечку будем обсуждать. Был немного занят работой. Вы всегда можете обратиться ко мне за персональной консультацией. Вся информация, которую я от вас получу, будет защищена адвокатской тайной. Вот. Такая консультация будет платная. Если вам просто спросить, или же вы хотите, ну, вам нечего как бы, скрывать, нечего защищать. Можете писать прямо в комментарии к этому видео. Вот. И я тоже даю ответы на все комментарии в течение суток. Поэтому пишите, комментируйте, задавайте вопросы. До свидания.